Всем привет, с вами Оля, и сейчас настолько нас 9 часов утра, и я уже снимаю видео, так как Стефани Колодкина выложила видео, сейчас расскажу, сколько времени назад. Она его выложила 9 часов назад, потому что у нас с ней разное время. Я живу в Хабаровске, и у нас время на 7 часов вперед. То есть она выложила его по-нашему вчера вечером, а сейчас у них ночь. Да. Короче, я заняла первое место с моим рисунком, и я посмотрю новое видео о конкурсе, и я, наверное, поучаствую, потому что я не участвовала в конкурсе на фотку. Я не знаю, из меня плохой фотограф, я вообще не помню, какие там правила. Я захотела поучаствовать в конкурсе на рисунок, так как я захотела нарисовать мою таксу, и такса мечтательная, и мне ее, наверное, скоро закажут по интернету, я нашла на eBay. В общем, так. Если хотите, я вам даже рисунок могу показать. Вот она, моя таксиона. Эm... Вот я вот подумала, когда и... и... смотрела видео у Ферузы, ну, Потому что я люблю Фирузу, короче. Я вам сейчас расскажу. У меня есть такие опасения, что начнут писать, может быть, говорить. Ну, короче, будут думать, что я как бы срисовываю у Фирузы. Говорю чистую правду, я вот клянусь прямо матерью. И вот, короче, э, это я сама рисовала, люди. Просто включила видео Фирузы, у меня шкомп стоит, ну, в комнате на столе, положила, рис, положила лист на стол, стала рисовать таксу. Ничего сверхъестественного, люди. Не пишите мне так, потому, потому что реально будет обидно. Потому что я рисовала, и мне тут будут писать, что это я срисовывала у Фирузы. Короче, я очень рада, я жду твоих вопросов и моих призов. Я очень рада, короче, блин, я первое место заняла, я думала, я третье займу. А там вообще третьего не было, там было только два участника, по-моему. Там, короче, вообще... Короче, спасибо, Стефани, Колодкина, большое, что я заняла у тебя первое место. Я поучаствую, скорее всего, в своем новом конкурсе. Кстати, пальцы вверх мне и Стефане Колоткиной. Э, пишите комментарии ей мне. Подписывайтесь на ее и на мой канал. Короче, всем пока. С вами была Оля с канала Доги 2002. Пока.